сегодня мы уже на озере короче выставился уже десяток на жалеть и вот уже первый подъем сейчас ребята пройдемся посмотрим что там есть там что нет стоит, а я утащила просто, просто утащила, опять начинается вот это моё по ходу ребята Ну, да, кровь идет, значит ударяло, удаляла по нему. Давай, есть. живой. Смотрите, ребят, какая солнышко встает, красота. Так, ребят, второй загар. Последний загар остался на все аппараты горит. один и не крутит плохо они а пошла что будем ждать ребятки натягивает натягивает Так, ребята, остановилась Ни туда, ни сюда Что будем делать крупный бы она бы уже заплатила, да Нормально бы крутила Но Опять щипак какой-нибудь Мозги компенсируют Вообще тишина, давайте смотрите. Вообще тихо. Не понял, что она вообще обрезала, ребят, прикиньте. Или что? Или крючок сломал. Как она так? Вы что понимаете, ребят? как крючок мог слететь это вообще жесть как так ладно сейчас мы еще зарядим я обалдеваю я первый раз такую фигню вижу малька утащила вместе с крючком бля. Я думал, обрез, короче, обрезала. Нифига, просто утащила малька вместе с крючком. Три, четыре. Пойду за крючком и мальком. Крючочек. Пока, короче, за крючком-то Смотрю, уже еще одна горит. Сейчас мы там поставим уже пойдем посмотрим? Все. О, на той же все Сначала тут поставим. Балька. Сегодня я ребят поехал на рыбалку соседом. И сосед там оставляет. Да, интересно. Вот это да. Так обмануть Андрея Сергеевича. Но мы ее все равно вытащим. Я ее не наколол. Так, ну что, пойдемте до туда сходить. Сегодня морозит. Градус из 18 Так стоит. не туда, ни сюда тоже. Что-то много холостых, ребятки. Тоже какая третья, получается, поклевка. А, еще ни одной щуки. Давайте посмотрим. Ах, утащила просто и все, его. Нету. Ну, в сторону берега утащила. О, она его раздолбала. Опять за мальком идти. Да что ж такое то Она как-то странно клюет. Как-то странно клюет. Размажит, разм... половину размотает и бросает. Че поки Тоже такая же. У меня вот так же вот. Мотала вот туда от берега, да, пошла? На глубину. На глубину леска идет. Так, ну чё, ребятушки, всючку я одну поймал, не знаю, заснялся или нет, камера сняла. Села, короче, вот. А вторая желез, которая сработала, там рядышком, там пусто было. Сейчас батарейку поменял, ребята. Мороз сильный, батарейки сажаются быстро, хотя понял этот банка стоит. Сейчас, ребятки, попьем чайку. На балансир пробовал, блин, нифига не клюет сколько лунок 6 надо сделал не по тычке. время 11 часов а у нас только одна щука ребят так не хочу просто чайку горячего погода сегодня не Сейчас тоже не поймал. Размотала у него хорошо. не потекли. Может, с по камышам попробую побегать Что там сосед сосед что-то там нагнулся, что там морит. Пусто непонятно. Да. Вообще не на падла. Хоть бы разочек, щелкнул бы что телкошок какой-нибудь. Может, балансир не тот у меня, но не знаю. У меня их всего три. На рыбинке работал этот балансир, плевал на него. Тукнул ли мне показалось. Так, ребята, седьмой загар. Одну чурку я вам поймал. Не знаю, что это будет. Блин, лески не хватило чуть-чуть. Чуть не понял, а что так легко крутится? А, сорвала Ну вот это ощутимая была. Чуть-чуть лески, видите, не хватило на барабанчики. Я бы еще оставил, но она уже в конце сама. бинг Интересно. Ну, садил, как всегда, своим способом. Через жабы двойничок. Так. Глубину я уже отмерил. Лески мало. Тут банальной лески не хватило. Она ее не успела заплатить. Я ее чувствовал бы. Хорошая была. килограмм может на полтора на а, ей -ей -ей. Ладно, смотрим. Бросила, да. Сопротивление почувствовала. Так, ну что, ребятушки, рыба что-то не клюет вообще. Сколько сегодня загаров было, может ну, штук 6 или семь. Одну щучку мы поймали. Вот сегодня высокое давление, как я понял. Аномальное, высокое, как сказали, по Московской области. Не знаю, ну себя я чувствую нормально. Ну, но щука особо не клюет. Загары были, все бросало на заглатывание нифига не получается не брать у соседа тоже один загар с утра всего был вот там ходит смотрит я там опыт снял немножко вот, и больше нифига так что не знаю еще нара часик два посижу если ничего не будет будем собираться домой да, еще напишите в комментариях Ребят, как вы там это отловились клювалась в, в этот день щука или нет Напишите в комментариях Кто ездил на рыбалку Потому что вот У нас вообще, сами видите, нифига Снимать даже особо нечего Сам сейчас сижу Блинчики с творогом или Аркадьевна наготовила, Чаек горячий пью Но погода хорошая Классная так что, ладненько, ребята, еще не прощаюсь с вами. Вдруг что клюнет. если не клюнет, напишу, скажу вам. Так, в общем, ребятушки, ну что, по рыбалке больше загаров ничего не было. Вот, в принципе, все. Мы, наверное, начинаем собираться. Время уже 2-2 два, два часа. Что смысла дальше ждать? Но ну, будет там один загар, два бесполезно короче сегодня рыбалка такая вот ребята много конечно не удалась мало было поклевок мало, мало щуки в этот раз ну ничего в следующий раз еще съездим может быть будет получше может быть место сейчас поменяем на другое озеро съездим там посмотрим все ребятушки покедова пишите ребята в комментариях как вы там от рыбачили в этот день всем пока!